здравствуйте сегодня мой эфир будет посвящен мужчинам я расскажу что меня зовут елена алексеева я вообще-то женский тренер я больше работаю с женщинами готовлю их выйти успешно замуж помогаю им стать такой которая понимает мужчину понимает что природа женщины и природа мужчины разная и как понимать мужчин как их уважать, как ценить. Я много работы на эту тему проделываю, объясняю женщинам, что не все мужчины должны быть женаты, но среди них есть такие, которые реально достойны счастья, реально могут сделать женщину счастливой. И это подталкивает женщин идти на сайты знакомств, потому что без моих слов я просто слушаю столько негатива, столько негатива, женщины просто реально плачут после там, недели, проведенной на сайте знакомства, удаляют свои анкеты. Потому как мужчины на сегодняшний день просто делают такие громадные ошибки, которые заставляют их по два года сидеть, по пять лет на сайте знакомства и так и не встретить женщину. Просто не понимая, что женщина это совсем другая природа. И из общения с мужчинами у меня складывается впечатление, что Мужчина думает, большинство, к сожалению, к сожалению, большинство думает, что женщина – это такой же мужчина, только у него другие гениталии. К сожалению, я вас, наверное, расстрою, мужчины, если скажу, что это совсем не так. Это громадная разница. Это как пропасть. Не зря говорят женщины с Венеры, мужчины с Марса. Это две разные планеты сознания. Совсем по-другому женщины думают. Часто мне мужчины говорят, что женщины-материалистки хотят только материальные блага, но на самом деле по законам природы мужчина ничего больше женщине дать не может, только материальные блага. То есть если он не готов дать даже материальные блага женщине, то значит он просто эгоист, он хочет закрыть свои потребности, а потребности женщины пусть остаются незакрытыми, но это рождает обиженных женщин. И это хуже для мужчины, потому что, несмотря на то, что сейчас очень мало кто из женщин читают мантры или молитвы, женщина все еще обладает силой проклясть. Поэтому старайтесь не обижать женщин, старайтесь к ним относиться уважительно. И сегодня я покажу такие примеры громаднейших просто ошибок, которые делают мужчины на страницах. на сайте знакомств, да, так, я покажу демонстрацию экрана, чтобы никто не мог сказать, что я придумываю истории на ходу, да, вот сегодня я покажу, да, такие моменты, вот здесь я разговаривала буквально сегодня, я э, скажу сразу, что я замужем, я успешно замужем, я живу в Испании и э, очень люблю своего мужа, Поэтому на сайте знакомств, что я делаю, я показываю девушкам, как знакомиться с мужчинами. И потому что я со своим мужем познакомилась на сайте знакомств и знаю, как все это делать. На самом деле на сайте знакомств я пошла за тренингом для женщин. Но у меня получилось и выйти замуж, и сделать тренинг. Поэтому я с сайтом знакомств, можно сказать, на «ты». Да? Так вот, покажу реальные ситуации. Вот с одним мужчиной мы поговорили, у меня клиентки не хотят, чтобы мужчина курил, то есть он хороший, но он курит. И мы с ним вежливо попрощались, я ему сказала, жаль, что если у меня будет клиентка, которая согласна на то, чтобы мужчина был курящий, я ему напишу. Обязательно. Да? Дальше. Вот со следующим мужчиной мы поговорили, у него уже есть девушка, не все просто все вкладывается, но тренер ему не нужен. Мы с ним тоже по-доброму попрощались и оставили все так. Да? Вот здесь мужчина просил у меня фотографию девушки, которую я, о которой я говорила, и я, я ему сбросила ВКонтакте, потому как у меня была история, что я послала клиенту фотографию девушки, которую я представляю, и мне сблокировали в Вот так. Уже было два раза, наверное, такое что заблокировали. Поэтому, чтобы не рисковать, я у него спросила, какой у него есть еще мессенджер, да, то есть он сказал, что ВК его нет, фотография маленькая, фотография ему не понравилась. Так, дальше, значит, следующий. Так, так вот этому мужчине я написала. Смотрите, это тоже громадная ошибка. Мужчины, обратите внимание, я написала с такими убеждениями, на ваших картинках вы всех женщин распугаете. Уже, наверное, лет пять, ни одна вам не пишет, не отвечает. Посмотрит картинки, блокирует вас, извините за прямолинейность, не смогла не написать. Да, то есть э, у мужчины вот такие вот э, картинки. Э, за радость любовных ощущений, однажды э, острой болью заплатив, мы так боимся новых увлечений, что носим на, на душе презерватив. Да, то есть это такие моменты, э, устой традиции надо соблюдать, пускай не раз ответят вам отказом. Конечно, дама может не дать, но предложить ей ты ей всегда обязан. Вот это громадная ошибка. Если мужчина после «Привет» предлагает, как, делает какое-то непристойное предложение женщине, это все равно, что женщина ему после «Привет» скажет, а «Я хочу, чтобы ты мне шубу купил, квартиру, машину, самолет, вертолет, землю и дворец». Да? Мужчине будет обидно, он будет видеть, что она материалистка. И на самом деле это природа женщины, быть материалисткой, это нормально. Если женщина не хочет от вас ни цветов, ни подарков, значит, она уже либо вас бросила, либо эта женщина умерла. Это вот я вам точно говорю. Поэтому вот такими картинками можно тоже реально распугать просто всех женщин, какие только могут возникнуть. Да? Ну, нету в жизни мужика, то есть мужик, но нету жизни. Ну, короче, какие-то странные убеждения, которые мужчина считает, скорее всего, правильными, да? Мы этот момент э, освобождаем и идем, значит, дальше. Э, пример, который я хотела вам показать. Так, наверное, парень удалился или меня удалил, да? Э, короче. Так, так, так. Ну-ка, я еще раз посмотрю. Так, так, так, так. Этого я помню. Этого я помню. Или вот этот, наверное, нет. Так, тоже было. Угу. Так, хорошо. Сейчас я их всех перелистну. Так, так, так. Так. Так, так, Вот. Вот такой Владимир, да, вот такая у нас переписка была. Смотрите, что вы думаете о том, что вы думаете, да? Это, ну, видать, посылает сама программа, и там кривой, кривой Google, поэтому перевод на русский звучит непонятно что, да? Я ему написала, не понимаю вас, здравствуйте. То есть я была бы крайне вежлива, да? И он мне отвечает, я тоже не понял. Лена, я вчера многим писал, хотя вчера лучше было... Не делать этого. Что ли я вам что-то написал? Напомните. Прекрасно. Напомню, помню у вас красивая женщина. Но скорее я писал об этом. Вы и вправду хороши. Я согласен слушать все ваши секреты и мои отношения к женщинам. Только я пока хочу только вас. Мне так мне так предсказывает туманное будущее, в котором я снимаю с вас трусики. То есть вот это вот все. Это гарантия, что женщина вас заблокирует. Я ему пишу, как неприятно читать такое неуважительное отношение к женщине. То есть я продолжаю с ним разговаривать уважительно. Да? И он мне объясняет, нет, Лена, я ничем не хотел вас обидеть, просто увидел такую красивую женщину и очень привлекательными фотками и не сдержался. Я вдовец, второй, порой смотрю фото женщин, но я написал правду» просто не сдержался, ведь вы и вправду замечательно, извините. И я ему пишу, я не женщина, я сваха, но не могу предложить вас ни одной девушке, мне будет стыдно за ваши слова и поступки. Вы не женщину видите, а только мою одежду, и, и с ней разговариваете, и делаете очень больно мне». Это именно ощущение любой женщины, когда мужчина делает такое прямолинейное предложение или такую фразу пишет. Да? То есть женщину просто как вот товар выбирают на прилавке, и вот она красивая, значит, надо ее забирать и снимать с нее трусики, мысленно хотя бы. Да? То есть это большая ошибка. Женщина, она другая природа, вообще другая природа. То есть... Если женщина вам прямолинейно говорит, что она хочет, чтобы вы ей купили шубу, вам же неприятно. Почему? Потому что у вас природа нематериалистическая. У вас, у мужчин, природа э, какая-то другая. Вам не, материальные блага не настолько ценные, важны. А для женщины ценные э, материальные блага. И здесь команды становятся или семьей, когда... Э, Требования друг друга или потребности друг друга закрыты. То есть женщина закрывает потребности мужчины в сексе, во вкусной еде, в глажной рубашке, в чистоте в доме. А мужчина закрывает потребности в подарках, цветах, внимании, заботе, кино, путешествия и так далее. То есть это просто разные потребности, и это нормально. Это нормально, если реально ваша женщина не хочет от вас цветов и говорит вам «мне больше от тебя ничего не надо» это значит, она вас бросила или умерла. То есть два варианта. Если женщина вас еще не бросила и не умерла, она хочет подарков и цветов, и внимания, заботы, и путешествий и всего остального. И если вы этого не знаете, не догадываетесь, и рассказываете, что у вас там куча отмазок, у вас там маленькая пенсия, 20 тысяч всего, и вы не можете всего этого позволить, то значит, вы не можете себе позволить женщину. Женщина это как дорогая машина, вот если вы приходите в салон с дорогой машиной и говорите, вот эта машина мне понравилась, как она блестит, какие у нее фары, как она пахнет, как у нее там, я не знаю, фа-факалка какая классная, там еще что-то, говорите, дайте мне покататься, а у меня когда будут деньги, я вам отдам. Что с вами будет? Придут два высоких косых сажень в плечах. Возьмут вас вот так за шкирку и выкинут вас лестницей. С женщинами, по идее, может быть такая же ситуация. То есть женщина – это дорогое удовольствие. Если вы себе не можете позволить дорогое удовольствие хотя бы раз в месяц дарить цветы девушке, хотя бы, если вам кажется, это дорого для вас, то просто не ищите женщину. Какой смысл, что будет чистый эгоизм да? или голый эгоизм? Вы будете с закрытыми потребностями вашими, а женщина будет с открытыми потребностями. То есть она рано или поздно наполняется обидой и не дай бог проклянет. Потом мужчины импотентами остаются очень часто, когда женщины проклинают, поэтому остерегайтесь этого. Достаточно просто со зла сказать какую-то фразу женщине, и у мужчин жизнь потом вот так идет. Аккуратнее с женщинами, уважайте их. У нас нет физической силы, как у мужчины, но у нас есть психическая сила, которая в 10 раз сильнее, чем мужчина. Женщина своей психической силой может натворить бед, когда она обижена. Бойтесь обидеть женщину. Даже если она вам не нравится, она может понравиться другому мужчине. Всегда разговаривайте уважительно. Идем дальше, смотрите, что же говорит дальше этот интересный Владимир, да? Причем мужчине 61 год, да, то есть это не какой-то там молодой 20-летний, нет, это проживший жизнь уже, достаточно много опыта получивший человек. Обратите внимание, что дальше он пишет. Так, что ж, мне, пох... мне похоже не повезло, зря вы... вы так все восприняли. То есть виноваты все вокруг. Он хороший, белый, пушистый, а я не права в том, что я обиделась на него. Но реально обиделась бы любая женщина. Покажи я сейчас это видео женщинам, и это будет просто буря, кипиш, и женщины будут говорить, да, они такие мужчины, из них некого выбрать хорошего. То есть мне приходится просто э, 80% женщин, которые ко мне приходят, они говорят, больше не пойду на сайт знакомств. Там одни грубияны. Это же не просто так женщины говорят, да? И мне приходится убеждать, что нет, девушки, там просто в куче стекла есть ваш бриллиант, единственный, классный, хороший, его нужно просто найти. И я посылаю девушек на сайт знакомств. И вы, вы всем, вот в большинстве своем мужчины, если необдуманные поступки совершаете, вы же вредите сами себе, сами себе. То есть столько сил прилагается, чтобы женщин вернуть на сайт знакомств где они уже закрыли, заблокировали свою страничку. Пожалуйста, не делайте такие ошибки. И я ему объясняю, может, зря вы так написали, может, ошибка в этом. Вы достаточно взрослый, чтобы не нести ответственность за сказанные вами слова или, совершать, или совершенные поступки. То есть пятилетнему ребенку можно простить, что он еще не понимает свою ответственность. Смотрите, что пишет дальше наш герой Елена а как Елена следовала мне написать, чтобы не нести ответственность? Он хочет не нести ответственность, но мы, люди все, несем ответственность за каждое сказанное нами слово. Когда мы совершеннолетние, мы несем за каждое слово. Каждое наше слово, каждая мысль, каждый поступок включает какую-то цепочку событий, которые следуют за этим поступком. За этой мыслью, за этими словами. И мы этого не можем изменить, это природные законы. Человек хочет сказать грубость, необдуманную, не удержавшись, не контролируя свои эмоции. И потом, чтобы ему за это ничего не было. Ну, просто детский сад, товарищи. Пожалуйста, осознайте, что за каждое сказанное вами слово, даже если женщина вас просто заблокировала, в небесной канцелярии в учет безупречный. Там напишут, посчитают, скольким женщинам вы нагрубили. И уже следующая женщина, которая приходит в вашу жизнь, которая вам понравилась, она будет чувствовать вот этот запах, вот этих вот эмоций негативных, которые были после того, как вы обидели женщину. Это Женщина — это эмоции, эмоциональный план, который у мужчин гораздо меньше, в 10 раз меньше. Так. Как вы вы к тому, что слово «материально» ничего не помогает. Вот уже более двух лет, как будто покойная жена наложила запрет. Все срывается. Представьте, у него уже виновата. Я, что я неправильно его поняла, не зря обиделась. У него виновата бывшая жена, которая умерла. И все женщины, которые за два года не обращают на него внимания и срываются, они тоже, скорее всего, виноваты. А виноват он. Зачем говорить такие вещи женщине сразу? Это можно говорить только... Уже близкому человеку, когда она уже твоя жена, когда вы уже э, перешли много уровней э, к этим отношениям, тогда только можно говорить ту фразу про трусики, которые он снимает, а не после «привет», да? Это же ужасно, это же ужасно. Любая женщина будет оскорблена такой фразой. И, скорее всего, я не первая, кому он это сказал. Он два года бедный человек ищет себе женщину на сайте знакомства и не понимает, в чем причина. Следующее, что я ему написала, вы за каждое слово и поступок несете ответственность, и каждый человек, только ребенок до пяти лет может думать, что он не ответственен за свои поступки, а дальше родители все равно показывают, что ребенок тоже ответственен за свои поступки. Ну, пусть они будут меньше поступки, и срывается, потому что женщина обижаете своими словами, жена ваша ни при чем, Ничего виноват, нечего виноватыми делать никого. Вы принимаете решение, какие слова сказать, а какие не сказать. Женщина – это личность, а не кукла на витрине магазина, которой можно сказать все, что вы посчитали нужным. И точно так же я объясняю женщинам, что мужчина – это личность, это не помидор среди там, помидоров на рынке, которые вы выбираете. Вот этот мне нравится, а этот мне не нравится. Нет. Здесь важно понимать, что мы личности, и на уровне личности строить отношения. Женщины, женщины, женщины, сплошной половой культ личности, пишет мужчина. Он тут про какие-то трусики рассказывает, а у женщин половой культ личности. Это же ужасно. Это же он о себе опять говорит. Мужчины уже не, зв... Мужчин уже не звели, что после 40 они не нужны. Конечно, если он такие вещи говорит каждой встречной первой попавшейся женщине, которая еще не знает, понравился он ей или не понравился, конечно же, он будет в, таком в такой неприятной ситуации. Конечно же, его никто не выберет. Нормального мужчину, который умеет общаться, не оскорбляя женщину, не обесценивая ее своими речами, его выберут, на него очереди строятся. Мужчин сейчас, по статистике, меньше, чем женщин, уже после 40 лет. После 50 еще меньше, после 60 еще меньше. То есть это почти как музейные экспонаты скоро будут. Но если эти музейные экспонаты один там на 100 женщин, и он всем пишет пошлости, то вот, пожалуйста, результат того, что он два года сидит и ни одну женщину себе выбрать не может. Вот, пожалуйста, результаты. То есть это не просто какие-то голословные вещи, о которых я говорю. Дальше читаем, что наш герой написал. Я со многими свободно общаюсь, но тоже непросто это сделать выбор. А женщины эти, высшие существа, стали довольно меркантильны и смотрят больше на материальное положение. А что я буду с этого иметь, как говорят в Одессе? Нормально, я говорю с ними, но выбрать трудно. После первого брака я четыре года был один, тоже выбрал, скорее меня выбирали, а у вас все слова-слова. Не все, у вас, не, не все у вас, женщин, слова. Смотрите, реально женщина во все времена говорила последнее слово. То есть если мужчина проявляет интерес, последнее слово за женщиной. Она может выбрать и может не выбрать мужчину. То есть это было во все времена. И это, скорее всего, не должно поменяться. То есть если даже статистика не в женскую пользу, да, женщин больше, мужчин меньше... Все равно женщина предпочтет быть одна, чем с кем попала. И тем более она не оценит мужчину, который старается ее обесценить и унизить. То есть в такие слова, которые сказал Владимир, любая женщина обидится, и она его не выберет. То есть даже если она общается с ним нормально то, скорее всего, она еще переписывается с несколькими, надеется, что с другими она пойдет на свидание, а не с Владимиром. А его оставляет просто в институте поклонников, поболтать, поговорить, попереписываться. Вроде как бы я Владимиру тоже нравлюсь, и вообще такая классная. Раз я нескольким нравлюсь, да, то есть вот именно для такого варианта, может быть, он и подойдет для переписки, но не больше. Ну как только э, где-то у него выскочит э, ненужная фраза, он опять проиграет. То есть здесь идет речь о том, чтобы мужчины тоже могли э, выбирать хороших женщин, а не ждать, когда выберут их. да? То есть когда э, на самом деле э, женщины выбирают, то есть мужчины, которые чего-то могут дать женщине, хотя бы водить кино регулярно, дарить цветы, пригласить в свой дом, не просить у нее пополам там, счет за свет заплатить или еще что-то, предоставить это себе, взять на себя эту ответственность, то таких мужчин разбирают женщины. У таких мужчин не бывает проблем. То есть если мужчина не хочет дарить подарки, считает, что его потребности должны быть закрыты, а потребности женщины — это все фигня и глупости, то вот здесь начинаются проблемы. То есть у кого-то раньше, у кого-то позже отношения не будут складываться. Ну, то есть, проще говоря, мужчина не может дать женщине энергию, а женщина дает энергию мужчине. И э, мужчины, которые чего-то в жизни добились, богатые мужчины, они знают это. Им на тренингах по финансам говорят, если у вас есть женщина, лучше бы у вас ее не было. Потому что если женщина не готова расти вместе с мужчиной и прокачивать свою, свою энергетику, то она, мужчина, будет тянуть вниз, и мужчина не сможет стать миллионером. А если женщина прокачивает свою энергетику, она может поднять мужчину с нуля до миллиона. И энергетика — это очень мощная сила. Мужчины чаще всего атеисты, они не понимают об этом. Они не знают, на самом деле, эту энергетику женскую нельзя померить линейкой, нельзя зависеть на весах, нельзя сказать, сколько она ее вложила. Но если женщина несчастна в отношениях, ее жизнь укорачивается, потому что ее, она тратит на мужчину свою энергетику, свою жизненную энергию а наполняться не наполняется, у нее нет позитивных эмоций, у нее она не чувствует, что ее ценят, что ее любят, что о ней заботятся, что она за каменной стеной. Мужчина говорит, обойдешься без цветов, обойдешься без подарка, без шопинга, обойдешься без кино, и вообще сейчас коронавирус, и театры все закрыты и так далее. И женщина остается без позитивных эмоций, единственное, что мужчина может дать, это позитивные эмоции. И позитивных эмоций от того, что мы посидели рядом около телевизора или скушали вместе какой-то борщ, который она приготовила, от этого немного позитивных эмоций. Если мужчина не заботится о том, чтобы наполнить свою женщину позитивными эмоциями, то очень скоро эти отношения заканчиваются. И женщина принимает решение, что я лучше буду одна. Чем больше лет женщинам, тем с сексом такая проблема, что если женщина счастлива, секс будет каждый день. И если женщина несчастлива, у нее не хватает ресурса на секс, потому что в сексе женщина отдает свою жизненную энергию. И если у нее нет наполнения позитивными эмоциями, то ей нечего отдать мужчине, и она не хочет секса. То есть отсюда э, получается, что мужчины сами себе строят капканы. Сначала они э, отлучают женщину от подарков, а потом говорят, что женщины плохие, они не хотят секса. Ну, Дорогие мои, вот он замкнутый круг. Возьмите, каждый его может разорвать, да? каждый мужчина. Пошел, сгонял, купил цветы или нарвал где-то, залез через забор. Помните же, как вы делали это там, в 16 лет? Были же такие ситуации, когда там безумно влюбился, полез через забор, нарвал роз колючих, принес ей в подарок. Да? Но сделайте так, если у вас нет денег. Если нет возможности лазить через заборы, тренируйтесь, ходите в спортзал, прокачивайте себя, чтобы через забор можно было перелезть. Если не хотите опускаться до такой ситуации, как 16-летние мальчишки, до таких подвигов, значит, просто легче купить цветы. И это абсолютно нормально, абсолютно нормально. Женщина, которая работает в доме, вот, например, в Испании, да? Она почти 24 часа проводит в этой семье. У нее есть отдельная комната, иногда отдельный санузел. Она готовит кушать, моет полы, гладит рубашки. Там иногда за старичками ухаживает, дает им таблетки вовремя. Или там какие-то процедуры медицинские делает, там уколы иногда делает. И такая женщина с такой работой в Испании стоит от 600 до 1000 евро. ну На русские рубли вы сами переведете. В Америке 2500 долларов такая женщина стоит, вот просто возьмите калькулятор и посчитайте. Если у вас женщина живет дома, и она вас заботится, служит вам, да, работает у вас, можно сказать, она выполняет эту работу для вас, да, а вы только сидите телевизор смотрите. Смотрите, сколько за год вы ей должны заплатить зарплату. Ну, посчитайте на калькуляторе. И если вы ей не платите эту зарплату, у вас уже возникает долг перед Вселенной. А в небесной канцелярии учет безупречный. У мужчины закрывается из поток изобилия. Финансовые э, приходы вообще закрываются полностью. Вплоть до того, что пенсии не будет хватать до конца месяца. То какая-то труба порвется, то есть стиральная машинка сломается, то какой-то блендер, то электричество где-то там полетит, то еще что-то, крыша протечет, э, машина начнет ломаться без конца. То есть это все вот показатели того, что... Вы уже задолжали Вселенной, и Вселенная с вас берет так, как ей нужно. И вот эта возможность с женщинами взаимодействовать, быть щедрым. Каждый рубль, который вы инвестировали в свою женщину, причем не истратили, а инвестировали, Вселенная вернет вам сторицей. Это законы Вселенной. Жалко, что вам не рассказали ваши отцы. Скорее всего, если не отцы, то ваши деды знали из опыта в жизни. Чем больше денег инвестируешь в женщину, чем больше ты ей даришь подарков, тем больше у тебя раскрываются богатые. Это знают из тренингов по финансам. Инвестируй свою женщину, в свою мать, в свою жену, в свою сестру, в своих женщин. Не в женщин, которые профессионалы. Там закрывается поток изобилия у мужчины а открывается только на своих женщинах. Это очень важно понимать. Можете не верить, можете проверить, можете проанализировать свою жизнь, жизнь близких, примеры, которые у вас перед глазами. Но я вам сейчас раскрываю реальные э, вселенские законы. Поэтому если мужчина думает, что вот у него пенсия 20 тысяч или 10 тысяч, и он не может подарить подарки, но он хочет, чтобы женщина ему служила, это называется рабство. То есть женщина ему служит, а он ничего не платит, это рабство. Рабство отменили много лет назад, крепостное право отменили много лет назад, поэтому не нужно к этому возвращаться, из этого ничего хорошего с мужчиной не случится. Он в конечном итоге использует все ресурсы, которые ему могли быть даны в этом случае, и потом он останется один, и ему некому будет поднести стакан воды, некому будет за ним ухаживать, и никому он будет, не будет нужен. Таких примеров, скорее всего, тоже вокруг вас хватает. Хорошо. Я старалась на самом деле донести эту мысль до вас э, с большим уважением, потому что большинство мужчин, которые мне попадаются, они, конечно, не, не на таком уровне, как Владимир, и э, большинство людей, конечно, адекватные. То есть я не могу вам показать много таких примеров. Да? То есть на этот э, только один такой пример был. Но женщины очень часто на такие примеры натыкаются. И э, поэтому мне очень-очень хотелось бы донести до вас информацию. То есть смотрите, сейчас даже маркетинг строится на том, чтобы дарить клиенту подарки. Какие-то видео ударят, какие-то э, розыгрыши, какие-то э, голосовалки, какие-то э, вот там участвуйте э, в таком розыгрыше, участвуйте в таком розыгрыше. То есть человек выигрывает какой-то подарок, а потом становится лояльным покупателем в компании. Точно такой же момент и женщина-мужчина это тоже товар и купец. Да? И купец испокон веков это мужчина, а женщина была товаром. Но это не в том смысле, что надо обесценивать женщину, это в том смысле, что мужчина по своей природе, должен брать ответственность на себя, финансовую ответственность в том числе за женщину. И если она может э, поучаствовать в финансах, то и вам еще повезло. А вообще э, мужчина все-таки э, должен осознавать свою ответственность. Это не просто мальчики пятилетние, которые там играют в песочнице и, не знаю, хвастаются у кого больше, да? Это совсем другой вариант. Это уже взрослые люди, осознанные люди. Ну, я надеюсь, что осознанные люди, которые э, должны понимать, что природа женщины, она другая. И на самом деле это нормально, если женщина хочет цветов, если женщина хочет подарков. Если она не хочет ваших цветов и ваших подарков, она вас уже бросила или она умерла. То есть женщина — это такая природа, которая не хочет зарплату в, 200, в, 200, в 2500 долларов за то, что она вам служит. Она готова служить безвозмездно, но это не значит, что можно сесть на плечи, свесить ножки и не дарить ей цветы без праздников. Или какие-то маленькие подарочки, которые ее обрадуют, и сюрпризы. Ни в коем случае нельзя так думать. И если совсем маленькая пенсия у человека, это не проблема той женщины, которая, которая ему понравилась, и он хочет уже... Мысленно снять с нее трусики. Да? Это не проблема этой женщины, это проблема этого мужчины. На сегодняшний день с интернетом столько возможностей где-то колымить. Можно раскрутить какую-то свою страничку в Фейсбуке, ВКонтакте, в Инстаграме, просто с вашим хобби. Кто-то, мужчины, золотые руки, умеют что-то делать, чинить краны я не знаю, там, трубы, э, какие-то электрические моменты, э, часы, еще что-то. Возьмите. Опубликуйте себя, найдите себе клиентов, которые будут там пусть пару раз в месяц вас заказывать или там еще рассказывать друзьям о том, что вы классный мастер, да, и зарабатывайте еще какие-то дополнительные 20 тысяч к своей пенсии, чтобы вы могли себе позволить отношения с женщиной и подарить ей цветов. Неужели это так трудно, или неужели такие убеждения, что женщина пусть идет сама себе цветы покупает, да, ну а вы тогда свои потребности закрываете тоже сами. Вот что сейчас и происходит, женщины не хотят отношений из-за того, что мужчины грубят, из-за того, что мужчины после привет пишут непристойности. Поэтому мне хотелось бы обратиться к мужчинам, пожалуйста, будьте милосердны к женщинам. Женщина – это не такой же мужчина, который тоже хочет секса. Они, возможно, и хотят секса, но сначала женщину нужно сделать счастливой. Вот если вы сделали женщину счастливой, если вы ей подарили цветы, которые она любит, если вы ей сказали, дорогая, на тебе на шопинг, купи себе то красное платье, которое тебе понравилось, или те сапоги, которые так нужны, там, иногда в северных э, городах России – вы сделаете ее счастливой. Да, это вам будет стоить денег, да, да. Но сколько э, вам ресурса даст женщина, сколько она даст вам энергии, сколько счастья она принесет, сколько вам приносит счастье ее вкусные борщи с удовольствием приготовленные, с радостью приготовленные. Женщина, когда ей что-то подарили, у нее же крылья вырастают, она же счастливая, готовит еду в сто раз вкуснее, чем когда она обиделась когда обиделась еда, практически ядовитая становится. Осторожнее, тут могут быть всякие диареи и другие проблемы возникать, когда женщина в плохом настроении готовит еду. Поэтому позаботьтесь, мужчины, о ваших женщинах, чтобы они были счастливы. И если даже они еще не стали вашими, если вы с ними общаетесь на сайте знакомств, будьте милосердны, говорите им добрые слова, хорошие слова. Не надо говорить, что они красивые, потому что красивое — это что? Это... Тело ⁇ это одежда души, а женщина ⁇ это тот водитель, который называется душа, тот водитель, который ведет это тело, двигает это тело. И здесь важно все-таки общаться не с одеждой физическим телом, а с тем водителем, который управляет этим телом, с той душой. И вот как раз к душе должны быть обращены ваши слова и ваши комплименты. Конечно, женщинам нравится, когда вы говорите, что, что она красивая, но это не единственное качество в женщинах. Они, у нас на сегодняшний день российские женщины еще и умные, и мудрые, и они постоянно учатся, и они реально могут сделать счастливым вас до конца ваших дней. Только отнеситесь к ним с уважением, с милосердием, с пониманием, что это просто другая природа что она не будет думать, как вы. Если вы, мужчины, хотите, чтобы женщина думала так же, как мужчины, вам нужно искать другого мужчину. А если вы хотите женщину, то тогда нужно понимать природу, природу вещей, природу, на которой строятся мысли женщины, мировоззрение женщины. Можно каждый день делать какой-то маленький поступок. Сегодня вы ее обняли. Завтра вы сказали, дорогая, давай я тебе помою посуду, у тебя сегодня голова болит. Посиди, дорогая, я все решу. Скажите ей такие слова. Это будет ценнее всех подарков. Приготовьте ей какую-то песню, спойте или напишите стихи для нее. Это будет дороже всех денег, которые вы можете ей дать. Это будет еще ценнее, чем вы можете себе представить. Но большинство мужчин сейчас не осознают, что в этом есть ресурс. И стихи, конечно же, надо не у Пушкина сдирать, а свои, сердца написать, поэму, оду своей женщине. И это будет классный подарок. Но не забудьте приложить к нему какой-нибудь конвертик с немножко на шопинг. Немножко на шопинг. И женщина, когда два-три раза в год разрешает себе шопинг, небольшой шопинг, и знает, что вы даете эти деньги, ваша женщина всегда будет счастлива. И полгода без цветов она может превратиться в фурию, от которой можно ожидать все что угодно. Между прочим, месть женская, самая жесткая. В, в истории, если вы читаете исторические книги, то вы можете увидеть, насколько жесткие женщины, когда они обижены. Не обижайте женщин, мужчины. Сегодня, конечно, не в преддверии, 8 марта я написала это видео. Но мне очень хотелось донести до вас, что женщины – это другая природа. Разберитесь с ней, задайте ей вопросы, что делает ее счастливой. И в конце, сейчас я вам расскажу один секрет. Чтобы понимать женщин, нужно знать всего один секрет. И я сегодня с вами им поделюсь. Если вы делаете женщину свою каждый день, счастливой двумя-тремя поступками, два-три поступка в день, маленьких. Не надо каждый день водить ее в театр, не надо каждый день ей покупать бриллианты, не надо машины покупать или там, нет. Маленькие радости, которые ей, ее будут делать счастливой. И у вас будет секс каждый день, я вам это гарантирую, реально. Я этот секрет рассказала своему мужу еще до первого свидания, когда мы на сайте Баду познакомились, и когда я задавала ему вопросы, мы знакомились, узнавали друг друга, и я ему рассказала этот секрет, и он делает все, чтобы этот секрет каждый день был практиковать, да? чтобы он чтобы каждый день что-то искал такое, чтобы сделать меня счастливой и все складывается хорошо все складывается хорошо ему обходится гораздо дешевле мое служение чем 200 2500 долларов в месяц гораздо дешевле но тем не менее ему приходится делать какие-то поступки для меня ради меня которые меня обрадуют ну и каждая женщина уникальна да? Одна любит цветы, другая не любит цветы. Одна любит срезанные цветы, другая в горшке, третья в огороде. Пятое, не знаю, там, поле э, лавандовое. Иногда нужно ее так туда сводить просто, поделать фотосессию, чтобы она была счастлива, что у нее были фотографии и воспоминания об этом поле лавандовом. Кто-то любит море, девушки, кто-то любит горы, кто-то любит э, один, одни путешествия по каким-то маленьким городкам или большим городкам, кто-то любит э, природу, да? кто-то любит у костра посидеть с гитарой, кто-то грибы любит собирать, кто-то рыбалку. Женщины все разные, все уникальные. И ваша задача просто-напросто выбрать женщину, которая вам понравилась, и сделать так, чтобы вы все-все-все про нее узнали, даже для, если для этого придется написать многотомник, как у Льва Толстого, про свою женщину, что ей нравится это, это, это, это, это. Листайте его регулярно, этот многотомник, и делайте какие-то Три момента из этого многотомника, из того, что именно вашей женщине нравится. И будет вам счастье. Хорошо, обнимаю вас, дорогие мужчины. Жду ваши резкие э, комментарии под моим, э, ю, э, под моим видео в Ютубе. Давайте спорить, давайте приходить... Э, понимать друг друга или не понимать друг друга, я вам буду благодарна даже за негативное. Хотя я прекрасно понимаю, что сейчас я вызвала такой огонь на себя, что сейчас все, кто э, говорил э, гадости женщинам, сейчас будут говорить, что я не права. Но я говорила от имени большинства женщин. Да? На самом деле, я не знаю ни одну женщину, э, даже среди профессионалов, которые работают э, в сфере обслуживания мужчин в сексуальном формате, им тоже не нравится, когда мужчина сразу говорит им после «привет» какие-то прямолинейности. Даже им не нравится, а всем остальным женщинам и подавно. Женщина – это поддержка, это помощь. От ее хорошего настроения зависит ваше хорошее настроение. Не забывайте это мужчины. Поэтому, когда вы дарите женщине цветы, вы больше всего инвестируете в себя, потому что вам обеспечено на ближайшую неделю отличное настроение. И эмоция, которая возникает у женщины, позитивная, радостная, счастливая, вы ее чувствуете, и она наполняет эта эмоция весь ваш дом, и вы в этой эмоции живете. Зачем вам обиженная девушка в доме? Зачем вам э, негативные эмоции, в которых никому не комфортно, ни вам, ни женщине? Создайте это счастье каждый день. Создайте в своем доме 8 марта каждый день и все ваши потребности будут закрыты. Будет вам, у вас все, о чем вы только мечтаете. Сегодня рассказала столько секретов. Те, кто посмотрит это видео из мужчин, вообще вам будет очень повезло. Делитесь со своими друзьями, делитесь. Те, кто увидит в этом мудрость и возьмет себе на вооружение, тем очень-очень в жизни повезет с этой мыслью. Я делала это видео, чтобы помочь мужчинам как можно быстрее построить ваше э, счастье, семейное счастье, сделать счастливой женщину и стать счастливым самому рядом с ней. Хорошо. Всем пока. А, возможно, увидимся в следующих видео, если будут вопросы, какие-то спорные вопросы, которые не ответишь в двух фразах то возможно, что я сниму еще несколько видео для мужчин, хотя я женский тренер. Меня зовут Елена Алексеева, меня можно найти ВКонтакте, в Инстаграме и на Фейсбуке. Пока-пока.